Это последняя заключительная стихия в чистом виде, которую мы с вами познаем, это стихия воздуха. В человеческом теле проявлено на уровне ментального тела, на уровне анахаты чакры, через нее мы воздух к себе и призываем, через нее воздух мы к себе и подключаем. Это довольно интересное ее положение, которое нам следует с вами разобрать немножечко более подробно. Мы с вами знаем семиличную структуру человека. А... уже понимаем о том, что менталь... ментальное тело возможно достаточно приличные функции. А именно, оно руководит всеми тремя всем, всем слоями подсознания. Остальным слоям телом, эфирным телом и телом физическим. А через каждое, но тем не менее руководит. Означает ли это, что стихия воздуха руководит в нашем сознании? теми остальными стихиями, водой, огнем и землей, да, назначать. И человеческое сознание, находясь во внутреннем круге бытия, а человеческое сознание именно там обычно существует, в промежутке между жизнью и смертью, и ничего другого оно не ведает, оно будет конфигурировано именно таким образом, воздух будет управлять всеми четырьмя стихиями. Воздух доминантен, воздух главный. Поэтому равновесие стихий в человеческом мире, в человеческом сознании не предусмотрено в принципе. Это метод системы управления. Когда что-то одно превалирует над другим, возникает подавление, возникает управление, возникает принцип власти. А это значит, что человеческое сознание относительно стихии уже не может быть равновесным. И что характерно, оно не может естественным путем дойти, развернуть в себе крест стихий. А это значит, что Сахасрара чакра у него будет закрыта автоматически. Просто по факту рождения, в тот момент, когда человек выходит из водной среды, воздушную, то есть поднимается над водой, обратно он войти уже не может. И многие из вас сегодня упомянули этот факт, ну, но некоторые упомянули этот факт, что когда очень захотелось набрать воды в легкие обратно, и что мы получили? Фиаско, обратно уже не получится. Вот так и с человеческим сознанием, если точка сборки хоть единожды поднимается на уровень ментального тела, ему очень сложно опуститься на уровень тела астрального и конфигурировать себя сознание уже автоматически по принципу не все стихии равны. Одна обязательно должна превалировать над другой. И в классическом нашем миропонимании правильного развивающегося человека этой стихии должно быть непременно воздух. Не земля, не огонь, не вода, но воздух. Но даже если это не воздух, если человеческое сознание соответствует принципу, не все стихии равны, он уже становится удобоварим в окружающем мире, мир его не отторгает. Он говорит, да, ты наш, пусть ты недоделанный наш, пусть ты какой-то неправильный наш, пусть ты такой у нас, скажем так, природа на тебе слегка отдохнула, но ты же человек, значит, мы будем о тебе заботиться. Мы зададим тебе определенное место, которое, которое ты заслуживаешь, и будешь ты на этом месте существовать. В ладу с нами. Вот так говорит общество, общество живущих людей, пучкующиеся в центре этого, этой структуры и живущие во внутреннем круге бытия между жизнью и смертью. В тот момент, когда человеческое сознание говорит: нет все стихии, равны и добиваются этого эффекта, он перестает формально принадлежать стандартному человеческому обществу. Он поднимается за рамки этого первого круга бытия, он становится иным, прежде всего потому, что равный Великий Крест становится ему доступным, а значит сахасра чакра открывается. А если открывается Сахасра чакра, значит он не имеет нужды получать информацию из какого-либо другого источника, кроме как напрямую из Атмана. Он не нуждается в эгрегорах, он не нуждается в наполнении ментального тела директивно, да? ментал уже все проходили, помните, да? что у нас ментальное тело наполняется двумя путями, эдетически и директивно, идетически да? через собственные опыты и ощущения, директивно это форма формализовано пакетами уже от эгрегориальных систем. Таким образом он не нуждается в том, чтобы мы заполняли ментал пакетным, массивным. В этом отношении появляется в большей степени свобода. Человеческое сознание достигает предела второго круга первооснов. Ему становится доступно понятие свободы, и он может легко оперировать самостоятельными терминами добро и зло. Они у него не вшиты постоянно. Вот что делают стихии, когда они становятся равны. Но физическое тело человека смоделировано таким образом, и его сознание смоделировано таким образом, что ментальное тело доминирует над подсознанием, правильно? Мы же это помним, и изменить это никак невозможно. Ментальное тело руководит по правилу иерархии, ментал руководит астраумом, астрал руководит эфиркой, эфирка руководит физикой, все дружно друг другу подчиняются именно по такой системе иерархии. Но что происходит в тот момент, когда мы говорим, все стихии равны? Мы как минимум делаем следующее, мы говорим, ментал равен нашему подсознанию, всему в совокупности. И он уже не имеет права им руководить вот так вот огульно, то есть своими вложенными директивными массивами. Говорить, значит так, чувствовать мы должны вот это, эмоционировать мы должны вот так вот, а физическое тело у тебя должно быть таким-то и чувствовать себя в этом возрасте вот так Потому что этот, этим всем управляет ментал, есть же определенная карта, есть же определенная картина мира, а наша картина мира это как амбулаторная карта в поликлинике. Там есть всё, если так хорошо разобраться. И то, что доктор там напишет, тем и болеет, по сути. Виктор говорит, что здоровых людей нет, есть недообследование, То есть в них карта вписана еще пока не всё. Но вот то, что оно там записано, как диагноз, кайновая печать, не убивание, не изменяемо совершенно. Но в тот момент, когда мы делаем стихии равными, мы говорим, ментал равен подсознанию, всему подсознанию, пусть не какому-то конкретному телу, а просто равен всему подсознанию. Значит, он не имеет права уже руководить мной, говорит подсознание и начинает развиваться самостоятельно, а это что в нашем деле нам дает? Ментал больше не сдерживает природную колдовскую силу, которая естественно природа есть у каждого человека по праву рождения на этой земле. раз. С одной стороны, он не руководит больше физическим здоровьем, физическое здоровье начинает не зависеть от диагноза, который тебе поставили, грубо говоря. Да? Диагноз психический, диагноз физический, диагноз еще какой-нибудь. И твоя принадлежность к человеческому миру становится весьма условной. весьма условной. А значит Открываются другие возможности, которые мы с вами будем постигать на следующих шагах. Но для этого нужно сделать равным, Причем независимому подсознанию, это еще хуже, когда ментал зависит от подсознания, это мы будем такими восторженными, всему идиотами. Нет, они должны быть равны. То есть ментал должен четко отображать то, что есть в подсознании, и не навязывать ему собственную картину детей. Понятно, я объясню. Поэтому воздух очень важен для нас сейчас, потому что до сегодняшнего момента, вернее, не до сегодняшнего момента, ну, до времени, он действительно в вашем сознании был царь, Бог и его начальник. Как он рассказывает подсознанию, так оно и существует. Как оно велит ему распределять энергию, так оно и делает. Чего он велит бояться, того оно и боится. Теперь же ситуация должна измениться, для этого вы должны познать воздух не как доминанту в сознании, не как главного, не как самого важного, а лишь только то, что делает ваше подсознание равновесным, которое делает его необходимым и достаточным для несколько иных целей, чем они стояли раньше. И вопросы целей в ментальном теле начнут очень сильно трансформироваться, потому что если цели прекращают, превалируют, надо страхом, то есть ваш ментал не говорит вам, чего вам надо желать, куда вкладывать свою энергию, чего хотите, потому что этого хотят все, согласно общей картине мира, а процесс целеполагания будет изменен очень сильно. В один прекрасное утро вы проснетесь и поймете, что ваши цели приобрели совершенно другую форму и направленность, и характеристику. И более того, появилась сила именно в такой форме и направленности эти цели достигать. Но это будет лишь после условий. Поэтому я и говорю вам еще раз, если мы проставляем иерархию стихий, а мы их пока проставляем, потому что по-другому пока мы не умеем, этот принцип вшит как базовый как констант в наше сознание, стихии должны быть иерархичны, иначе и не человек. Пока мы их проставляем в этой иерархии, мы должны помнить, это не наша сила, это наша слабость. И мы должны поставить себе цель, конечную цель, эту иерархию изничтожить. Она человеческая, но не с позиции славы человека, а с позиции, извините, его убогости. Потому что человек будет звучать у Бога до той, той степени, пока у него есть иерархия стихий, А как только эта иерархия превратится, человек начнет расти. Ваше сознание начнет расти до уровня, на котором существуют уже не человеческие разумы, а разумы совсем иного. Слышите.